Ну, а перед началом данного этого ролика подпишитесь на канал Макс Риск, на английском Макс Риск можете найти. Заходите под любым роликом, даже под этим роликом тоже там, лайкос, блин пропал, попал под тиранирующий Также Дискорд, ТикТок, Лайк, Фейсбук, одноклассники и все остальное. Вот запасные каналы. Но это не все мои там друзья мои. Они мне помогают, чтобы канал был жив. В принципе, это очень хорошо. Блин, я включу интернет, так что не пропускать рекламу. Опа, но обновь, слушайте. Обнови сейчас, давай обновляем. Буду читать обновь. Если можно, хоть. Вышла новая версия. Обнови сейчас. Ну, ладно, принципе, не так не Потом посмотрим. Дун -дун -дун -дун -дун -дун -дун -дун. Блин, реклама, отстань все нормально будет Хе. тут раненем такой дэн-дэн-дэн офиген просто дальше сон блин уже спать подняться пьяный. на, на пьяни поиграть так а тут кто хочет так, иди сюда а тут нас кто-то и хочет это yes. на блин, игрушку на поиграем с водой на ну, охоталки ну, да, только вот. и уже тут много препятствий тут может сразу пасть снизу раз два три больше тоже может в принципе тут как-то знаете рискованно как-то 3 4 5 6 а кто вот, куда ты идешь, слушай за мной идешь. Два обводишь назад, там вперед. Э -э -э, я сказать и назад, вперед. О, красавчик. 4 и так до десяти. Так, раз, два, три. Мне нужно еще туда вот. Ребята, еще? Да, э -э, куда спешишь блин? Споткнешься еще. эти выгружки чё не офигела блин ну ка иди сюда блин холтурщик а ну ка иди сюда блин жерри или том это понимаю 4 1, 2 3 4 так что же там блин бро надо делать чувак не надо вот блин вот правильно Не жди тройку вот блин Визулячек будем. Нет, я не хочу играть Я обидился. А нет, я не хочу эту У нас нужно 5 так пять двадцать. 5 на 5, может быть, 150. И не может быть такого. 150 Как-то так вот. 5 на 5, 150 на... то то а. Вроде бы все сделали. Закончили лучше эту катку. Можешь, конечно, на бесконечно играть. Мы то пособираемся есть. костюм божьей коробки отлично костюм божьей коробки на Афинь, теперь раз такой вижу. Наверное, да. На. Даже мяч можно переменить. Отойдите, а но ну, обновление, чтобы... А, давай, тут, ну, блин. Раньше так делали, потом уже по-другому отойти. новое обновление, вообще шикарно. Потихоньку идет. Ой-ой-ой. Это грязно, тут, как я понял. Да? А принял уже видел. О, фигня, а, блин, ч оборачиваешь, блин, мяч, все хватит, волк. 1.5-5. Они до самолетки ответы. А так вы не собрали. Я не собирал, я не съел. Нам нужен огород. Вот так офигеть тут можем вообще трое слушайте афики на да еще одного а, спряка а, блин И спит вечно да? а, я специально а. ладно что друзья тут все занимаются всеми делами а вы как занимаетесь пиши в комментариях под очень вот нужно попал выходишь Нажаешь на опять получается пятерка, пятюня, да? Потом видишь, что ты уже проходишь как-то. Даешь возможности пройти. на да, пару уголок чтобы прям было легче пройти. ворот бартер вообще мощный. Так, на 15. Еще мать повторить можно, играя, повторяя. Мать и мать, пошли черт. Чем дольше, тем сложнее математикам. Клонаж. Ой, ладно. Классу 15. И квест выполнено. Так я уже только играл штучку. Не рекламирую только штучку. А я смотрю раз это рекламирую. А чего вообще игроки? Да? Эти, эти разработчики рекламирую, рекламирую. Сколько денег они потратили? Не он, а Тысяча. Да, сезон. Так, и что? скейтборд есть а он скейтборд есть да ну да вот а прям знаешь хорошие сайдчики ну, в общем -то. ой и еще шапка отличная продажа Как вам back Ну вот это back это игра такая вот back go как вам такая игра back go Но очень прикольно, я ее снимаю ну, так что приходите посмотрите реально прикольно там гайды как же врать брал Bedwars так в Minecraft и есть как и на этом есть я помню даже когда-то кому-то стрим заходил в и играл с ним Общем, можно еще раз так же само сделать. Или же писать ролик, как я играю с кем-то на стриме, с кем-то, на его стриме. По праву разочек, только не сейчас. Тут буквально один год, Значит, как-то будет наверное, интересно. И сам брал Бедварс поиграю в Back Angola и Майнкрафт. Мини-игры, мини-игру 5 минут 350 получается а, вот сейчас, как, так вот хочется вот 250 250 коин 20 pico на в было клюво с вами играть ну, ладно занимайтесь, занимайтесь своими делами ой, ладно да мы закончим были спать хотят все всем удачи а. ой так я не рекламную рекламирую я рекламирую свой канал всем пока вот прикольная картинка под вот ко мне целый. Пока.